так, для чего это все я делаю? Я подготовил новый обучающий видеокурс, называется классика жанра. Если хотите зарабатывать в интернете, досмотрите эти видео до конца, оно может подзатянуться. Я рассказываю долго, ну, нудно для кого-то может быть, но я показываю всю суть, как я работаю, как я дошел до результата. Результат у меня уже от 100 тысяч в месяц.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 Плохой день, наверное, сегодня. Вот сейчас вам покажу свой глопард. Смотрите, какой у меня был тут рекорд. Это больше 20 тысяч просто за день. Ну, тут, конечно, многое зависит, да, там, какой день. Сегодня, видите, 29 э, когда у людей зарплаты, когда у людей аванс, тогда больше там идут продажи. Ну, много чего зависит. Так.